Внимание ребята, всем здрасте Это капитан состава Яблонька На eSports Мы кикаем Дмитрия Крымского За неявку на финальную игру в турнире Он недостоин быть в этом составе И вообще он плохо отыграл Так что мы его удаляем Манкетчер тоже как-то слабенько играл. Но для запаски еще пойдет. Кейдин какой-то дурачок. Он мне не понравился. Мы его кикаем. Найджелс у нас э -э, вечно соло Не тимплейный игрок. Мы его тоже кикаем. Вот оставим Манкетчера. Он для запаски пойдет и Агвала. Кто не в курсе, я капитан состава. Яблонька. На Испортсе я был в клане Яблонька. У меня в составе был Дрымский, Агвелл, Кейдин, Манкетчер, все игроки Яблоньки. Мы дошли до 1.32. Вот, потом взлетели по ТП, потому что а, челик Дрымский отказался играть. Из-за того, что один типочек, сообщение которого с угрозами я переслал, в клановую конфу, обиделся на меня и рассказал Дрымскому, что я торгую аккаунтами Powerface Дрымский сказал, нет, так не пойдет я с ним не пойду с клана Кик, я не люблю тех, кто продает аккаунты вот, но у меня то магазин честный, запомните кстати, в конце будет реклама так что подписывайтесь на магаз все честно, все прозрачно куча отзывов на фанпея еще больше отзывов вконтакте Любые переписки скину, любые пруфы, что угодно. Всем спасибо за внимание.